Какая-то дичь. Просто дичь. Это просто дичь. Так. Снова мины, снова целая куча мин, короче. Надо. А, понятно. Надо загонять чуваков э, в этот в телепорт. В троих. В троих, как минимум. Пошел? Блин, ну это уже сложно, это уже, это реально уже сложно Так, раз, один, готов Так, вот этот убежит сюда Блин, ни одного не хватит Так, ладно Кого-то из них убивать нельзя, погоди Так, раз Два Косячил уже так, так, так, так Раз Одного есть Так Да блин Напугал Напугал Теперь Что-то опять не то. Так. Вот этого надо как-то пугануть. <связывая> вот сюда. Пугаем. Окей. Так, так. Так, так, так. Блин, а как? Теперь. Жесть. Это в первую очередь. Раз. Потом идем. Надо вот эту вот бабенцию. Блин. Или правильно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, что я сделал? происходит, и я что-то все, все неправильно делаю. Все неправильно. Так, поубивал, короче, всех. Окей, ладно. Примеры. Допустим. опять сюда нажал. Дай... Иди сюда. Так, сейчас покажу. Окей, давай. Раз. Ну. Правильно, так. Ну вот так и делал убил. А, вон она что. Так. Все понятно. Теперь все понятно. Теперь все ясно. Давай речь-то ходов. Так, ладно, окей. Раз, два, вот так вот, три. А, так вот, вот так вот. Раз напугал. Потом идет. Кто у нас? А, вот этот чел. Да, стой. Ай, не в ту сторону. Стопа, как он делал-то, что-то забыл Так, ну вот этого Погоди, вот этого я напугал Теперь идем Так Так, так Так, так, так, так Так напугал Теперь Так так, так. А, ее убить. Убил. Так, вот, вот этого напугал. Все, ништяк. Так. Так. Да ебаный. Первый театр, как? Я что-то не понял Вот этого до Надо что ли вот так вот пугать Херак мысли блин вроде все понятно было как так то но но но но Спробуем. Так, так, так, так, так. Так. Раз напугал. Потом идем. Так, так, так. Так, так, так, так, так. Так. Окей, убиваем. Здесь раз пугаем второго. Блин, вон оно. Так. Вон оно как. Так теперь. Давай, давай, роняй. Хорошо. Раз. Так, так, так, так. Всё, о, блин, наконец-то. Дичь вообще какая-то. Оп. Давай еще чуть-чуть и будет 20, 24 уровень. Так, ладно. Я понял. Ух ты, а чё за... О, у нас... Понятно. Ходы эти, блин... Рассчитывать... Это жестко. Ходы рассчитывают... Нет, блин. Вот, вот что, что, вот это для меня сложно. Ходы, короче, рассчитывают. вот эти вот. Я вообще не понимаю. Давай сразу. Так, убил. Так, убил. Так, убил, убил. Раз Убил Раз Убил Убил Убил Я бы не догадался, я, я бы сейчас, не знаю, полчаса сидел бы и думал просто вот Нет, не могу вот эти вот ходы рассчитывать Какая-то лютая жесть Ну, если бы я, допустим, один, да, там, для себя проходил, то я бы сидел, да, там, Сидел, думал. это для видоса, как бы, блин. Ну. Чайник? Чайником мы еще не белим. Скейтборд. А скейтбордом били. Так, ладно. Погнали, чайником сейчас будем гасить. Ага. Смотри, я сейчас раз. Сразу же. Так, ладно, вот этого напугали. Хлоп. А, ну все, я теперь могу, видишь, пробегать. Про пробегать. Ясно, понятно. Так. Вот здесь, вот так Ага, смотри Какая дичь получается а, а, а, а, а, какая А, а какая хм. Блин, как ее то убить? ха <смех> за бред-то? Как так-то? <смех> убегает сюда? Ну, это по кругу сейчас буду гонять. задичь то Здесь нет никак, ничего. Так, так, тут я уроню, короче, но дичь какая-то, так, допустим, а дальше, а крестик как? Чайником заколотил А, ну все Блин, понятно Не так это было и сложно, в принципе Что-то я просто затупил Окей э -э -э, Так, звонок Загасил Спит, что ли? Нет. Oh, no. mm -hmm, да. Почему синий? Так, так, так, допустим, так. Да ладно. Uh -oh! mm -hmm, хорош. Ну-ка, погодь. Ну-ка, погодь счет не то сделал. бред погоди звонит нет мне не позвонить <связывая> что так там убивает что так убивает? разница какой-то бред какой-то бред там можно сразу напугать было ее <свы> как это сложно то блин как это все запутано вообще жестко я уже забыл Так, раз, напугал. Так, оп. Куда вы? Так, так, так, так. Погоди, свет надо. Оп, так, так, так, так. А -ха -ха -ха -ха. Так, окей. Ублюдки. Так, вот это он Ой, ой, ой. А, так... Теперь звоню. Вот. Позвонил. Теперь что? Теперь, наверное, вот так, да? А, погоди. Свет включаем. Звоним. так так вот так вот так вот здесь вот свет включаем так так вот так понятно свет выключаем позвоню так так так так так так так вообще просто просто жесть жизнь как она есть опять целая куча смотри здесь это жесть это просто я охренею как это блин как это блин происходить должно напугал Прошечно. так так так так окей А свет-то не выключить, смотри. Убил. Хорошо. Так, так, так. А, все, у меня теперь не выбраться, смотри. Stop right there! Просто дичайся какая-то хрень. У меня уже под конец, короче, голова вообще не варится, я ничего не понимаю. Так, ладно, напугал. Убил. Напугал. Убил. Сюда. Что происходит, блин? Охренеть, хадроп просто, это голова просто, вот. Как такое запомнить? Как такое запомнить, блин? А -а -а! Как такое запомнить? Это же жесть. Ладно, окей. Я все забыл уже, блин. Так, раз, раз, раз. Пугаем. Так, так, так, так, так. Убиваем. Убиваем. Потом что? Потом как? Так, вот напугал. Возвращаемся. Так. Я забыл уже я уже забыл так так так а ну все хорошо так, ну все. Просто пипец, это вообще какой-то кошмар Чем дальше, тем вообще просто жесть 13 с 13 Давай, здесь еще и котики, блин Кажется, пора уходить с космического корабля, Джейсон Окей Все горит, и котики, и вообще все здесь Ага, там я иду к котику Убил Так, смотри Сюда мне не попасть, если чё Зачем телепорт тогда делать Если в него не попасть Это жесть, короче Это, короче, жесть. <клышленный> ну, напугал. Какая-то дичь. Просто дичь. Это просто дичь. Так, ладно. В смысле, как мне его напугать? -то? Как его напугал-то, блин? Погоди-то, как ты его напугал Так, хорошо, так, хорошо. <и <и <и <и> <и> <и> <и> Блин, бабу надо было убивать. Котик хорошо, так, вот этого убиваем, а теперь бабу надо напугать, вот так, потом еще раз ее как-то напугать. Блин. Стоп, какая-то хрень получается. Ее наверх надо напугать? А, вот так ее надо напугать. Так, хорошо, теперь надо ее вниз, ой, вверх напугать. <связать> теперь ее убить. куда пере переместился куда-то что -то? <смех> конец пока что а музычка то главное чтобы не забанили меня за эту музычку. <смех> окей друзья ну я так я так полагаю короче это конец э Мега набор, момент любовь, так. Открывать все эпизоды, открывать всех Джейсонов купить. Понятно. Короче, а... вот это вот конец, да. Остальное надо покупать, я так понимаю. Вот, друзья, если есть желание, короче, да, если вам понравилось ну прохождение этой игры, вот на комментах напишите, стоит ли покупать эпизоды, вот. Ну, набор вот это да, эпизоды вот эти все И проходить дальше Если нет, то тогда мы все, заканчиваем игру Как бы вот эту вот И... Конец и конец Вот Пока я говорю, нет, спасибо вот Остальные, видишь, надо покупать, да, наверное Доступ открывать с помощью встроенной покупки Все понятно Там у нас возвращение на озеро 80-е Прикольно, я думаю, было Так, э, потрошитель Лондон, подземелье, да, исторический Джейсон. Вот так, вот так, короче. Еще куча образов у нас там, вот. Так что, друзья, смотрите, думайте, если вам понравились, да, прохождение по Джейсону, по пятница 13 то пишите в комментариях, и я куплю, вот. Видео это я разделю, наверное, на две серии, потому что оно как-то затянулось, вот, и... Не обращайте внимание за то, что она там оборвется. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Валерий. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. И всем побольше багагашник. Пока.